Вчера у меня был юбилей. Мне исполнилось 45 лет. И я могу с уверенностью сказать, что если ты каждое утро будешь просыпаться с мыслью, что сегодня произойдет что-то хорошее, то так оно и будет. Не зная, что сделать, сделай шаг вперед. Сейчас я успешный человек и живу полноценной жизнью. У меня любящая жена и трое детей. Но так было не всегда. Все началось 25 лет назад. Тогда я и не знал и не умел практически ничего. Несмотря на это, я был полон решимости стать обеспеченным человеком и цеплялся за любую возможность встать на ноги. 25 лет у меня ушло на то, чтобы осуществить все свои мечты и цели. Теперь у меня новая цель. Эта цель – помочь людям осуществить их мечты. Я научился работать на себя, а не на кого-то. Я нашел метод, как можно неплохо зарабатывать в интернете. Многие мои друзья ко мне присоединились, теперь мы работаем вместе. Я помог многим людям начать зарабатывать в интернете. Пришла и ваша очередь. Я не буду обучать вас созданию сайтов или рассказывать другие сложные методы для заработка. А напротив, я поделюсь с вами максимально простым методом. Сам метод основан на прослушивании аудиофайлов, таких как рекламные слоганы, сценарии, музыка и другие. За каждое прослушивание мы получаем от 3 до 5 рублей. Я автоматизировал процесс заработка с помощью двух надежных сервисов, поэтому прослушивать аудио вручную не обязательно. А после простой настройки системы заработок происходит практически без вашего участия. И не нужно постоянно сидеть за компьютером. Достаточно тратить максимум 20 минут в день. С помощью моего метода вы сможете зарабатывать минимум 4000 рублей за 24 часа. После 20-минутной настройки компьютер можно выключать. Весь заработок происходит онлайн. Также работать можно абсолютно с любого устройства, даже с телефона. Я сам часто работаю с планшета, потому что это действительно удобно. Хотя, как правило, захожу просто обновить баланс и посмотреть, сколько же я заработал. Как видите, с каждым обновлением баланс только увеличивается. И это не может не радовать. Это очень приятные чувства, когда ты ничего не делаешь, а деньги зарабатываются практически сами. И самое главное, деньги можно выводить на любой интернет-кошелек или карту. Да, мой метод не сделает вас олигархом, но у вас всегда будут деньги на поточные расходы и хорошие сбережения на особый случай. Ни для кого не секрет, что в интернете сейчас большое количество бесполезной информации. Но не здесь. На основании своего метода я создал практический курс с доведением до результата. От слов к делу. С его помощью вы однозначно получите долгожданный результат. Сейчас внимательно посмотрите информацию под этим видео и сделайте свой шаг к успеху. С вами был Дмитрий Назаров. До встречи. Подождите, и уходите с пустыми руками.